Привет ребята, сегодня мы будем лепить хаги-ваги. Для этого нам понадобится пластилин, фольга, проволока, инструменты и зубочистки. Сделаем из фольги заготовку для головы, обернем ее толстым слоем синего пластилина, разгладим неровности. Наметим форму рта. Инструментом вырежем лишний пластилин. Возьмем черный пластилин, вклеим в углубление для рта и разгладим инструментом. Теперь сделаем зубы. Для этого раскатаем тонкую колбаску из белого пластилина, разрежем на одинаковые кусочки и при помощи зубочистки вклеим зубы в рот. Вот такая улыбочка у нас получилась. Сделаем губы, скатаем красную колбаску и приклеим ее вокруг рта. Инструментом сделаем углубление для глаз. Теперь сделаем глаза. Сначала вклеим черные кружочки, затем белые, потом снова черные. В конце приклеим маленькие белые кружочки-блики. Глаза готовы. Хаги-ваги у нас мохнатый. Инструментом нарисуем волоски. Возьмем проволоку и фольгу. Согнем проволоку пополам и сверху обернем фольгой. Получится тело. Тело обклеим синим пластилином и зубочисткой сделаем отверстие для рук. В него воткнем проволоку. Отрежем лишнюю проволоку ножницами. Теперь сделаем руки. Для этого скатаем колбаску и обклеим ей проволоку. Повторим то же самое со второй рукой. Разгладим неровности. Теперь сделаем ноги. Попробуем их сделать иначе. Проденем проволоку через колбаску. Также поступим и со второй ногой. Разгладим стыки инструментом. Теперь сделаем кисти. Для этого возьмем желтый пластилин и сделаем ладони. Скатаем колбаски и разрежем их на 5 частей. Приклеим пальцы к ладоням, пригладим стыки и наденем кисти на проволоку. Из синего пластилина сделан две прямоугольные заготовки, наклеим их на руки и разгладим переходы. Стопы мы сделаем так же как и кисти, только на ногах у нас будет по 4 пальца. Наденем стопы на проволоку. Из синего пластилина сделаем два прямоугольника и наклеим их на ноги так же как и на руки. Воткнем в голову зубочистку и таким образом зафиксируем голову на плечах. Инструментом прорисуем волоски на теле, руках и ногах. Возьмем голубой пластилин и скатаем очень тонкую колбаску. Приклеим ее в форме бантика, как я показываю на видео. На бантик наклеим маленький кружочек узелок. Наш Хаги-Ваги готов. Подписывайтесь на наш канал, если видео вам понравилось. Ждем ваших комментариев.